<laughs> ... Давайте вот разберемся сначала, что вообще такое счастье. Это, наверное, какое такое эфемерное понятие, для каждого оно, наверное, свое. Да, любую тему очень важно начать с теории из категориального аппарата. Что такое счастье? Счастье – это уровень внутренней энергии, которую мы имеем. То есть, когда человек счастлив, в принципе, ему все равно, хороши его дела угу. или не очень хороши, он легко может с этим справиться. Ну, то есть, счастливые не замечают напрягов, мореем по колено, горе по плечу. Плохой, погоды, плохой Погоды, ага. вообще все прекрасно у счастливых рай в шалаше у счастливых э, они способны на все и там любые тяготы вызывают в том числе вдохновение энергию э, тогда получается что счастье это точно не радость это точно не, э, не знаю, там, хохот или безумное веселье как мы хотели были там бесконечное удовольствия счастье это именно уровень энергии который позволяет справляться с тем что приходит в жизнь.